Приветствую мои родные, мои любимые, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для ОВНа. А в будние дни а вот этой всей недели ОВНы могут быть сосредоточены полностью на профессиональной деятельности. В вашей компании могут происходить перемены, связанные с реформированием структуры, с кадровыми перестановками, с изменением графика работы, то есть любого рода изменения. Однако вам не нужно ничего опасаться. В результате этих изменений ваше положение может только улучшиться, а также в эти дни вы сможете добиться успехов в совершенно любом деле, если проявите готовность идти на эти самые перемены, и очень даже смелые. Не занимайте на этой неделе пассивную и консервативную позицию. Вот в это время боязнь перемен, способна отбросить вас назад в развитии и привести к к упущенным возможностям а уже к концу недели к выходным могут обостриться отношения с членами семьи особенно вероятен конфликт с отцом либо с мужчиной старше вас возможно кто-то, имеющий власть и влияние, попытается воспрепятствовать вашим инициативам, и это может вызвать в вас такой некий взрыв возмущения. Помним, что такое эмоции. Эмоции – это энергия, данная вам на развитие. И в клубе есть практики, которыми вы можете воспользоваться. Быстренько бегите туда, вспоминайте, что это за практики. И также старайтесь держать себя в руках и контролировать свои эмоции. Не сдерживать, но использовать практику, которая поможет эти ваши, так скажем, негативные эмоции запустить во благо для вас и реализации ваших желаний. Что касаемо любовного фронта для овнов на этой неделе. Вот влюбленным овнам эта неделя сулит достаточно много приятных минут. Даже если вы допустите какую-то ошибку, ну, например, наговорите лишнего, опять-таки вспылите да, из-за какой-то обстановки на работе, все равно, несмотря ни на что, у вас удастся все» и вы сможете достаточно быстро осознать, что у вас произошло, и исправить. А уже в конце недели у вас появится больше простора для маневра, а в отношениях установится такая ну, желанная гармония. Одиноким и разочарованным овнам уикенд поможет обнулить неприятные переживания и отправиться на поиски своего счастья. Встретить своего человека будет проще в кругу друзей на каком-то неформальном мероприятии или в далеких краях. Самые лучшие дни, если вы одинокие, овены, хотите познакомиться, встретить свою судьбу. Вот лучшие дни для этого это 22, 23 и 27 января. Удачи, потом напишите, отчитайте, что у вас там на любовном фронте, мои родные. И, конечно же, финансовый прогноз. у на этой неделе благоприятствует владельцам бизнеса и руководящим работникам. Ваши вот эти масштабные управленческие решения позволят повысить эффективность вашей работы и, в принципе, всего отдела, либо вашей компании. Особенно успешно пойдут структурные реформы и кадровые перестановки это также хорошее время для монтажа и тестирования нового технического оборудования улучшится доступ к кредитным финансовым ресурсам Банки а, могут открыть для вас кредитную линию на таких достаточно выгодных условиях, либо вы можете там договориться уже о каких-то более выгодных для вас условиях. А поиски внешних инвестиций могут увенчаться тоже так же успехом, поэтому пользуйтесь этой прекрасной неделей. Родовым, рядовым работникам не стоит бояться перемен в работе, это в любом случае будет во благо, и любые перемены могут открыть перед вами новые возможности возможности. Хорошей, самой приятной, счастливой вам недели, дорогие овны. Мы желаем вам счастья и, конечно же, если вам полезен наш прогноз, ставьте лайки, для того, чтобы ваши друзья, близкие, знакомые, также могли воспользоваться энерговибрационным прогнозом и получить своевременно полезные новости, делайте репост максимально во всех соцсетях, тогда ваши знакомые увидят, и людей в этом мире станет еще больше счастливых. И, конечно же, чтобы все вместе, вы всегда своевременно могли а, видеть а, новое видео, новые рекомендации или новый прямой эфир, который я провожу подписывайтесь на канал, включайте, нажимайте на колокольчик, тогда у вас будет всегда приходить оповещение о том, что появилось новое полезное видео. А с вами была Елена Дегурова, содружества Ирка-Жителей. До новых встреч, мои любимые. Пока-пока.